И скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, стар Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее, после того, как скачали чит, в поиске пишем «Бесварный симулятор», нажимаем «Поиск». И, как видите, есть довольно много скриптов. Если не ошибаюсь, их здесь 9 штук. Получается, на второй странице еще один скрипт есть. Вот. Короче... Какой скрипт вам больше нравится, тот можете использовать. Но сегодня в ролике я буду показывать первый по счету. Сразу скажу то, что он не самый крутой, не самый многофункциональный, есть лучшим, Но он подойдет для фарма. То есть он такой простенький для автофарма, быстрого. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. А дальше мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт. А далее заходим в настройки и желательно ставим DLL от Carnail, потому что с Carnail а, больше всего поддерживается скриптов. То есть, возможно, на Wiredevs этот скрипт работать не будет. А также напомню, то что Carnail используется с ключ-системой. Ключ там несложно получается. Короче, вы когда нажимаете «Инжект», у вас открывается окошко, в этом окошке появляется ссылка. Также, кстати, с первого раза может «Инжект» не произойти, ничего страшного, просто еще раз нажимаете, и со второго раза всегда получается заинжектиться. Короче, вот это окошко появляется, Она иногда долго грузит, иногда быстро. Вот здесь ссылка есть, вы эту ссылку копируете. Далее переходите по ней, проходите капчу четыре раза, и на пятый раз, короче, у вас появляется ключ. Вы этот ключ вставляете в это окошко, нажимаете Enter. И все. И у вас происходит инжект. У меня ключ не просит, потому что я уже сегодня его получал. Получать, короче, его нужно раз в день. И, в принципе, все на этом. Так, значит, после того, как мы заинжектились, нажимаем кнопочку Excode. И вот появляется скрипт. Давайте, в принципе, сразу пробегусь по функциям. Самые основные чуть позже покажу. Значит, здесь есть, получается, 4 вкладки. И 4 вкладки, они предназначены для автоматической активации каких-то бустов. Там либо печенек для пчел и так далее. То есть, ну, такие себе функции. Вот. Дальше есть телепорт. Можно тпкнуться куда хотите, получается. Допустим... Тпхнемся к анету. Но, как видите, меня обратно тпхает, потому что у меня эта локация закрыта. То есть, получается, вы сможете тпхнуться только тогда, когда у вас будет открыта локация. Если она у вас не открыта, то, к сожалению, не получится тпхнуться. Также можно зайти на другой сервер. Ну, такая себе функция, конечно. И можно куда-то тпхнуться еще. А, это получается спавн. Все, окей, понял. Идем дальше комбат. Короче, получается, здесь функции предназначены для автоматического убийства мобов. Как я понимаю. Давайте попробуем какую-нибудь проверить. Kill Краб, допустим. Как видите, меня краб утпнуло, но вернуло обратно, потому что у меня эта зона закрыта. Так что эти функции тоже работают только тогда, когда они у вас открыты. Если они у вас закрыты, то у вас будет тыпахать обратно на спаун. А дальше есть функция э, Godmod. Сразу скажу то, что эта функция криво работает. И если вы умрете, короче, вам нужно ее будет отключить, чтобы появиться. Потому что если вы эту функцию не отключите и вас убьют, то вы появиться не сможете никак. Дальше. А, автоодевание маски. Допустим... Выбираем демон. Как видите, ничего не происходит. А, не происходит потому, то, что у меня, естественно, эта маска не куплена. И эта маска оденется только в том случае, если она у вас куплена. Дальше визуал. А, здесь можно, получается, что-то заспавнить. Давайте попробуем. Вот метеорит. И ничего не происходит. А, допустим, коконат. Тоже ничего не происходит может быть мне на поле надо зайти так допустим еще раз нажимаем как видите тоже ничего не происходит окей а, значит скорее всего функция эти не работают дальше идем а, получается у нас остались самые основные функции а, давайте сначала начнем со скорости прыжка как видите скорость у меня сейчас маленькая допустим ставим на 50 а, включаем функцию speedhack и, как видите, я начинаю быстрее бежать. Можно еще больше скорость сделать. Как видите, работает функция. А, далее прыжок. Как видите, у меня сейчас такой прыжок. Можно сделать его больше. И, как видите, сейчас а, я намного выше прыгнул. Идем дальше. А, значит, получается раз, два, три, 4, 5. А, вот эти все пять функций тоже предназначены для автоматической активации всяких бустов. Ну то есть такие себе Так, бонус ставрали кто-то заспавнил Ну и самая основная функция Это получается автофарм а, Значит, включаем автодик Это для того, чтобы автоматически копать Ну то есть, то есть собирать пыльцу а Дальше здесь выбираем получается поле На котором а, хотим фармиться Допустим клевер поставим И есть получается три метода фарма это слабый, ну точнее медленный, быстрый и валк. А, но ну, перед этим сначала еще включим функцию автоконверт полин. Эта функция предназначена для того, то, что когда вы забиваете рюкзак, а, вас топехало обратно и пыльца автоматически перерабатывалась. А, допустим, включим волк Как я понимаю, с этой функцией вы должны бегать, но... Я бегать э, не успеваю, потому что у меня просто моментально, за секунду, взбивается рюкзак. То есть, по идее, эта функция должна работать так, то, что вы э, бегаете, собираете пыльцо автоматически и, в принципе, перерабатываете ее. Давайте, допустим, э, попробуем еще проверить автофарм слоу. Так, почему-то меня туда то пыхнуло, странно. А почему пчелы туда летят? Долго, кстати, они реагируют. Ну, проблема, видите, в том, то, что у меня рюкзак, а, в рюкзаке очень мало вместимости, и он очень быстро забивается, в этом большая проблема. То есть, полностью, как эти функции работают, я, к сожалению, показать не смогу. Так, допустим, слово включаем. Как видите, вообще не успеваю, у меня получается, тп в одну точку, я буквально там две тычки делаю, и все, у меня, получается, забивается вместимость. Вот. И, в принципе, тут по функциям вроде бы все. Все показал то, что хотел. Да, все показал. А, тогда на этом буду заканчивать. Также, кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. А, также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Исбан. Всем удачи и пока.